Рассеянный свет фонаря, последним лучом тепла Падал на плечи, будто согревание меня В ожидании тебя, я был окутан печаль Мимолетная встреча и никакого свидания Сидел и грустил один, уже успел подостыть Конечно, прости, но причина тому ты Как и ты от меня, от тебя я зависим Остужая сознание, задумываясь Манила мысли, незаметно приближаясь ко мне. В шикарном белом платье сковало сердце в неизбежных объятиях. Блеск красоты, что невозможно забыть, ослепляет мой взгляд, но не дает отвести его. Нету смысла скрывать неприкрытой симпатии. К тебе все больше внимателен, в твоей власти даже не стану этому сопротивляться, гружась с тобой. Нам подарить с тобой оно, но Нам с тобой не быть, мне с тобой не спать Нам с тобой не быть, мне с тобой не спать О oh, но no. Эта ночь нам подарит с тобой оно Спокойный вечер, под музыку тают свечи Дрожание теней на стенах осталось незамеченным Мы рядом, манящие холодным взглядом Но эти игры не угадан и лак Тепло моей руки оголило твои плечи Увлечена ведь не случай, эта встреча Твои прикосновения дрожью по коже, И что же, узорная на жива. Снимаю осторожно, знаю мы раскованные краи, и теплое дыхание растопит твою тайну, откроет дальнем яркого желания. Не жаль мне, пора уйти за горизонты дальней. Знаешь, не могло и быть иначе. Не плачет, это значит, мы не будем озадачены. Этой ночью, в которой ты растаяла, с рассвета первыми лучами наше расставание. Нам подарит с тобой одно, но нам с тобой не быть, без тобой не спать. Нам с тобой не быть, без тобой не спать. это эта ночь нам подарит с тобой одно, но нам с тобой не быть, без тобой не спать. Нам с тобой не быть, с тобой не спать.